С вами снова магазин спорта Экстрим Байки. У нас новые обзоры про покрышки для ваших велосипедов. Мы готовимся активно к велосипедному сезону и помогаем вам подбирать правильные аксессуары из участия для ваших велосипедов. Сегодня поговорим с вами про резину для горных велосипедов фирмы Michelin. Данная модель называется Country Rock. Резина очень интересна, с интересным рисунком. Предназначена она для сухого, сухой земли и асфальта, для ежедневных тренировок или просто покатушек. Резина размером 26 на 175 достаточно качественная. У нее э, хорошая очень плотность 300 TPI, вес резины около 560 грамм. Достаточно много для горной резины, но э, у нее стальной корт, поэтому это простительно. Предназначена данная резина для кросс-кантри, то есть пересеченная местность. Назначение я вам сказала ранее. Резина хорошая, у нее есть дополнительная защита от порезов и проколов. Заходите к нам на сайт, выбирайте резину, которая соответствует целям вашего катания. И не забывайте, что велосипеды, которые вы покупаете, бюджетного класса, у них стоит бюджетная резина, которая через год-два катания пересыхает и... Прокалывается часто и становится не предназначенной для хороших тренировок. Поэтому резину выбирайте согласно целям вашего катания. И высокий протектор не говорит о том, что эта резина соответствует, например, горному велосипеду. Потому что на горном велосипеде катаются везде, как по городу, так и по пересеченной местности. www.bebike.com.ua